Пара слов о пиаре или в чем нуждается современный кинематограф. 9 сентября в Толстовский день России, в день рождения классика русской литературы Льва Толстого, в Актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась лекция для студентов КФУ.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 Пиар как основа кинематографа. Сегодня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ прошел цикл мастер-классов, посвященный продвижению кино. О том, как рассказывать о своем творении миру, узнавал Денис Панкратов. Каким бы хорошим ни был фильм, никто его не посмотрит, если о нем не узнает. Поэтому современный кинематограф держится на трех китах – пиаре, продвижении и провокации. Именно пиар – основная тема цикла мастер-классов, которые прошли сегодня в шоуруме Высшей школы журналистики КФУ. Особое внимание уделили продвижению регионального кино. Этому был посвящен мастер-класс Generation P от Натальи Егоровой, пресс-секретаря Молодежного центра Союза кинематографистов России. Но не только региональное кино в центре внимания фестиваля. Другие мастер-классы были посвящены краудфандингу и аналоговым кинопоказам. Мастер-классы проводятся в рамках четвертого форума «Время кино», посвященного особенностям в России и за рубежом. Спикерами форума стали известные кинопрокатчики, пиарщики и продюсеры из нескольких стран, среди которых Сербия, Турция, Эстония и Иран. На форуме не только рассказали о пиаре и производстве фильмов, но и провели несколько кинопоказов. В частности, гости форума увидели картину «Жги» режиссера Кирилла Плетнева. Также на форуме проведут день казанских презентаций, где татарстанские режиссеры расскажут о своих новых проектах, находящихся в стадии производства. Денис Панкратов, Роман Самарин, Универньюз. В Свиярске открылась выставка, посвященная яркой странице истории, военной и охотничьей культуры. Подробности смотри далее. 8 сентября в выставочном зале «Старая водонапорная башня» Государственного историко-архитектурного и художественного музея заповедника «Остров Град-Свияш» открылась выставка «Натянутая тетева. На выставке демонстрируются более 150 экспонатов предметы из фондов Национального музея Республики Татарстан, Этнографического музея Казанского федерального университета, материалы реконструкции. Выставка посвящена яркой странице истории, военной и охотничьей культуры, лукам и их атрибутам. Луки и стрелы стали символами его воинской доблести. Мастерство владений ими нашло отражение в мифологии, языческих культурах, народном творчестве и изобразительном искусстве. По песцовой книге «Свияжская» и «Свияжского уезда» 60-х годов 16 -го века мы также знаем, что здесь были мастера-лучники. Вот, поэтому нам эта тема интересна, но мы впервые к ней обращаемся. и для того, чтобы сделать экспозицию более такой насыщенной подлинными предметами, мы обратились в крупнейшие и старейшие музеи нашего региона. Первоначально колчаны имели такую цилиндрическую форму, более плоскую, да? то есть вот такая фигурная форма. Да, и делались они из бересты, обтягивались кожей. А, да, а более такая уже фигурная форма, это более поздняя, но ну, где 16-17 век. Конечно да, конечно, это... конечно, да. Среди подлинных экспонатов большинство составляют региональные находки, относящиеся к волго краю археологические предметы первобытной эпохи Средневековья. Аурелия Сташкова, Ленардо Влетяров, Универньюз. Болгар принимает гостей. КФУ совместно с вузами Германии организовали работу школы Россия и Европа. Какие цели и задачи школы узнаете в следующем сюжете. Школа России и Европы. Международная межконфессиональная коммуникация в мультикультурном мире начала свою работу. В Болгар прибыли студенты из Казанского федерального университета, Института археологии имени Халикова, а также немецких Магдебургского университета имени Отто фон Геррике и Регенбургского университета. Базовой целью школы является создание пространства для свободного общения и адаптации немецких студентов к российским реалиям. Студенты КФУ, в свою очередь, готовятся к пребыванию в Германии. Участниками школы стали 19 студентов Магдебургского и Регенбургского университетов. Также в Болгар отправились 5 студентов Института международных отношений, истории и востоковедения. Мы работаем на те цели и задачи, которые стоят сейчас перед Казанским университетом. Это, прежде всего, связано с организацией и обеспечением совместных образовательных программ и академической мобильностью. Поэтому вот в этом институциональном взаимодействии летняя школа имеет огромное значение. Рабочим языком школы избран русский язык. И большое внимание уделяется погружению в его основы и нюансы. В рамках общения на мастер-классах студенты периодически переходят либо на немецкий, либо на английский язык. Языковая практика становится обширной для всех участников школы. Это уже не первая работа с Регенбургским университетом. С прошлого учебного года реализовывается сетевая программа двух дипломов германо-российские исследования. Магдебургский университет стал партнером КФУ только в апреле текущего года. Однако динамика развития взаимодействия стремительна. Уже сейчас достигнуты договоренности о проведении регулярных международных летних школ. Разрабатываются программы академической мобильности студентов и преподавателей. Также началась работа по подготовке сетевой магистрской программы, старт которой будет дан в 2019 году. Мы мы возможность проведения школы на территории Германии. Кроме того, у нас уже в этом году запланированы обмены студентов и Казанского университета, и Магдебургского университета. Для того, чтобы составить, реализовывать совместные образовательные программы, мы составили план стажировок как наших преподавателей в Магдебургском университете, так и университетов, университета Магдебурга здесь. Школа является своего рода этапом рассмотрения вопросов, связанных с взаимодействием представителей разных национальностей и культур на пути к проведению форума «Ислам в мультикультурном мире». Артём Тупичкин, Универньюз. В спортивном комплексе «Москва» состоялся день открытых дверей. Чем запомнится данное мероприятие, узнаете прямо сейчас.